Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Русский мир». Меня зовут Андрей Григорьев. Я доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Слово «матрица» вошло в русский язык в XVIII веке в значении форма, в которой отливают буквы при книгопечатании. Основу, список, перечень, состоящий из необходимых элементов. А еще ствол дерева со множеством мощных ветвей. Из чего же состоит матрица русского языка? Вас ждут 12 выпусков от Кидилы и Мефодия до великой и прекрасной эпохи мемов и смайликов. Цикл уникальных программ мы записали в Центре славянской письменности слова на ВДНХ, в символическом и особенном месте. Я предлагаю вам узнать, как росло и развивалось это могучее древо, русский язык, матрица всего русского мира, объединяющая его в единое культурное и историческое пространство и разгадать вместе со мной код русской цивилизации. Не упустите эту возможность.